Добрый вечер! Нужно было поднять уровень звука, потому что, скорее всего, он слишком низкий или слишком высокий. Твердвердперд. Это гласно ясно, так как бы я причала, где я куписела и Странно, было бы нечто. Да, Телетиры, я причал лазня. До речи у звукшников сделано, самое приятное. Телетирышма. И сегодня мы проводим прямой эфир, потому что завтра мы будем разговаривать и будет интервью брать кто-то у докторки, поэтому сейчас я буду говорить для того, чтобы мы проверили звук и я не знаю, достаточно не исказало. Доброе Дневнику 9. У Дневнику 9, у Новым Вестима, снег, холодное и баш есранье. Водитель эмисија не треба да «а», при текст, а не радим «идиот». Okay. И с вами третий тейк проверки звука. Я уже не знаю, что говорить. У меня уже пропали идеи. Но все это делается для того, чтобы завтра на интервью yeah. был правильный звук. И я почему-то слышу себя снова, и я скажу «п», для того, чтобы мы проверили, проверили синхронно или нет.